Замечал, как сильно современный бизнес завязан на дизайне? Логотип, фирменный стиль, сайты, соцсети, упаковка продукта. О, У тебя нет своей дизайн-команды? А, есть дизайнер, но он умеет не все. Понимаю! Дорого задержать целый штат разнопрофильных специалистов. Вот бы можно было подключать их только когда они нужны. Кстати, нашел крутых ребят. Зацени! Creative Team дизайн. Прикинь, они дают доступ к команде специалистов по цене одного дизайнера. Что круто, они делают не просто красиво, а закладывают в дизайн креативную идею. Вопросы будут? Могут выполнять разовые работы или вести дизайн-поддержку на постоянке. Заходи к ним на сайт, добавляй в закладки и плати за дизайн только тогда, когда он нужен.